сертификация беспилотного самолета летательного аппарата, как правильно ее назвать, «Орион», разработанного компанией «Кронштадт». Первый коммерческий беспилотник, который не просто сделан в качестве какой-то модели, то есть это не демонстратор технологии, а сертификация, насколько я понимаю, это уже серьезная заявка на возможности коммерческого применения. Мне кажется, что это важнейший этап в развитии не только беспилотников, но вообще в развитии авиации в нашей стране, которая, ну, в общем, существенно отстает в этом направлении от развитых стран, и то, что коллеги сделали полноразмерный тяжелый шеститонный аппарат, который действительно предназначен для решения реальных задач, который может иметь самые разнообразные формы применения и может развиваться очень, я бы сказал, далеко. построенный по классической Э схеме нормального большого беспилотника э этот аппарат действительно может выполнять целый ряд задач главное из которых, как мне кажется это прорыв в области регулирования законодательной базы не так уж сложно сделать беспилотный э самолет или вертолет, в нашем случае самолет э насколько сложно научиться с ним работать и как-то интегрировать его в ту среду, которая на сегодняшний день существует. Но у у законодателей, конечно, первое желание все запретить, но мы понимаем, что это технически невозможно. Буквально несколько дней назад звучали призывы к регистрации беспилотников и этих самых микродронов. Но я в этом смысле вспоминаю идею регистрации факс-машин и копировальных машин в начале 90-х годов. Это абсолютно, на мой взгляд, невозможно. А то, что нужно сделать, надо научиться с этим жить. Ты не менее, да, и опять же появление сертифицированного летательного аппарата дает очень сильный, на мой взгляд, толчок в этой области, потому что если раньше от вопроса можно было, ну вот все вот опять же регулирующие органы, которые отвечают за организацию, ну за формирование правил вот использования воздушного пространства и так далее, могли отмахиваться со словами, но ну, пока это у вас модельки, угу. вот когда что-то будет, вот тогда этим и займемся, то все, теперь можно предъявить им реально летающий сертифицированный коммерческий аппарат, для которого уже нужно создавать правила. Создавать правила и готовить персонал, сертифицировать персонал, кстати говоря. Ну, совершенно понятно, что в беспилотной авиации два совершенно очевидных блока. То, что летает и то, что сидит в контейнере или там в домике э и управляет этим летанием. Это два равновеликих элемента. Они оба подлежат и сертификации, и некому методическому обеспечению, люди должны готовиться каким-то образом, сертифицироваться и отвечать за то, что они делают. И это абсолютно как бы новая плоскость во всей этой авиационной экосистеме. И, конечно, то, что появляется реально существующий коммерческий, надеюсь, в ближайшее время сертифицированный беспилотник, это, конечно, огромной важности дела.